Ребят, обещала выйти сейчас в эфир, но залипла на своем эфире, который захотела пересмотреть. Пересмотрела, сейчас продолжу. В прошлом эфире мы сейчас разбирали самые-самые такие частые ошибки в нашей жизни, которые мы делаем, что приводит нас к долгам, кредитам и безденежью. Вот, потом я разобрала ошибки по поводу мужчин вскользь там было 5 минут да времени можно чуть-чуть еще вернуться к мужчинам почему у вас его нету и у меня еще третья тема была которую я хотела сейчас озвучить это почему у нас женские болезни как это связано с едой вот я хотела про это побольше по поводу мужчин мы остановились на том, что, первое, мы никак не проявляемся, а нас просто не знают. Когда нас не видят, не слышат и о нас не знают, мы нигде не предо... представлены, да? не заявляем о себе, даже не выходим на улицу, вот. то нас, конечно, никто не может найти. Но это банальная причина, ждать в инфантильной позиции прихода погоды у моря не получится. Надо тоже делать какие-то действия. Второе, по поводу мужчин, если даже женщин, неважно, давайте будем тогда не про мужчин говорить, потому что мужчины сейчас активно тоже смотрят мой канал. По поводу второй половинки, во-первых, нужно себя хоть как-то где-то представлять, проявлять, где-то бывать, куда-то ходить, в соцсетях активно об этом говорить, потому что вас не видят. Да? вот. Это первое. Второе, мы не понимаем, кого мы ищем. Мы не знаем, да, кто нам нужен. И для этого нам нужно, конечно, в первую очередь в себе разобраться, да, чего мы хотим, да, какие у нас желания, что мы хотим от отношений. Мы хотим вторую половинку, там, женщину или мужчину, для того, чтобы свои дырки закрыть, да, свою неполноценность. «Любите меня, потому что я себя не люблю» дайте мне то, что у меня нет, там, обеспечьте меня, дайте мне защиту, уверенность в завтрашнем мне и так далее. То есть если мы хотим тоже в мужчине дырки закрыть, то эти отношения тоже ни к чему хорошему не приведут, и всегда будем с вами несчастны обжигаться с этим. Вот, нам нужно проработать со своей ценностью, со своей нужностью, со своей женской энергией, там, принятие желания, со своей мужской энергией, делать, идти в свои желания. И мужчины, конечно, идут на свет, и женщины тоже идут на свет, идут на энергию. Если вы счастливы, вы самодостаточны, то есть вам достаточно себя, вы настолько наслаждаетесь жизнью, кайфуете, делаете все, что вы хотите, выбираете себя, то вы такие и нужны. Да? А если вы живете в претензиях к этому миру и в претензиях к себе, то зачем вам соединяться с кем-то, да, если вы такой в претензиях весь? Никто не хочет на вас сливать свою энергию, отдавать вам свою энергию, если вы даже эту энергию не оцените, потому что вы себя не цените. Естественно, вы не знаете, что это такое, и не можете оценить другого. Вот. И начали с темы, что женщины… Очень много еще дают, а ничего не берут. И эту тему, то, что мы должны все время обмениваться, вот я разобрала с темой долгов и денег. Вот. И точно так же и с мужчинами и женщинами. У нас должен быть взаимообмен. Мы должны, как женщины, мужчину развлекать, мужчину, устраивать досуг, радовать. Делать его счастливым. Делать его счастливым, когда мы сами счастливы. Радоваться всему, что приходит в эту жизнь. И брать, брать. Мы женщины, женская энергия брать. Да? Мужики, мужская энергия делать. Вы всегда довольствуетесь меньшим. Вообще ничего даже не берете. И мужчины считают то, что люби меня таким, какой я есть. Я ничего не буду делать. Я же тебе рестораны даю, я же тебе там досуг устраиваю. Он это делает для себя, для вас он еще пока ничего не сделал. Вам нужны мужские поступки, мужская ответственность. Он берет ответственность за семью, за вас, за детей. Если он не берет ответственность за вас, за семью, за детей, ничего не хочет делать именно для вас то, что вы хотите, вот, то он автоматически даже принять то, что вы хотите ему дать, он не может, потому что он сам ничего не отдает. Не ведитесь, девочки, не ведитесь на мужиков, которые говорят, я все делаю для тебя. Я нахожу для тебя времени, чтобы провести с тобой время. Он это делает для себя. Он находит время для себя, чтобы привести время, и его женщина наполнила, чтобы его женщина порадовала, чтобы она дала ему женскую энергию, чтобы она его развлекла. Потому что когда он зарабатывает, когда он что-то делает, ему нужна поддержка, вдохновение и женская энергия. Да? Он мамонтов там окучивает, а вы должны помочь ему расслабиться, помочь ему отдохнуть, набраться сил, набраться женской энергии, да, для того, чтобы он смог с новыми силами пойти нового мамонта зарабатывать. Но вы от него даже мамонтов не берете. У него пропадает желание внутреннее души даже заработать денег, потому что вам ничего не нужно. Вы его любите, как мамочка ребенка автоматически в ваших семейных отношениях проблемы с сексом, потому что вы не хотите ребенка, который только делает все для себя, берет только вашу любовь, люби меня, такую, как и есть. Я в ресторан свозил, ты должна быть счастлива, я там отдохнул с тобой ты должна быть счастлива ты мне еще должна ты мне еще должна секса ты мне должна вот это ты мне должна радость свою принести энергию дать он делает все для себя когда устраивает свой досуг вы за это ему ничего не должны не надо думать что если он вас отвез покушать вы ему чем-то обязаны вы его развлекали пока он кушал понимаете вы его развлекали Пока он устраивал себе досуг. И если вы это поймете и не будете ему ничего давать до тех пор, пока он вам не даст то, что вам нужно, тогда все будет хорошо. У них нет мотивации вам ничего давать. Потому что вы считаете, что то, что он ничего не дает, это уже он дал, он дал себя. Такого между мужчиной и женщиной не может быть. Женщина-мать Любит, безусловно, своего э, ребенка, э, сыночка, потому что это отношение мамы и ребенка. Но когда вы, безусловно, ищете любовь в мужчине в своем и думаете, что я его люблю, безусловно, мне ничего не нужно, главное ⁇ это любовь, вы не сможете даже возбудиться и хотеть. От него обмена энергии во время секса, потому что вы не чувствуете в нем мужчину, он ребенок. Он только берет и еще требует за это, потому что он в позиции ребенка. Он еще не взял ответственность за то, что можно что-то делать для женщины. Если вы перестанете вот просто так быть давалками, у мужчин появится мотивация. А сейчас ее нету. Вы все мотивации у мужчин забрали. Поэтому они не могут ничего вам дать, потому что вы готовы просто так любить его. Вот. Но эта любовь заканчивается только на уровне «я тебя люблю». А хотеть вы его не хотите. Секса с ним не хотите, потому что инцест вам не нравится. Вам не нравится, когда вы мамочка. Вам не нравится заниматься сексом с ребенком. Вот, который только берет у родителей, да, ничего не может дать, пока. Когда мужчина повзрослеет, любой, кто меня сейчас смотрит, если вы повзрослеете, вы поймете то, что что бы вы ни делали с женщиной, вы это делаете для себя, никогда не тыкаете женщину вот таким образом, то что смотри, дорогая, сколько я для тебя сделал, я нашел времени оторвав себя от работы. И вот я тебе себя отдал, чувак. Ты пока еще ничего не дал. Когда вы перестанете останавливаться возле таких мужчин, которые считают, что им все должны, вы встретите своего мужика, который вам будет делать все, что вы хотите. И ему это будет по кайфу и по радости. И когда он это будет отдавать, вы сможете ему много-много дать энергии, на которую он очень много заработает. Но пока вам этого не надо, вы просто хотите любить, безусловно, мужика, а мужик просто хочет люби меня за то, что я есть, ничего хорошего в этих отношениях не получится. Поэтому настолько разводов, поэтому мужики не могут заставить заниматься свою женщину сексом. Потому что она не чувствует вас мужчину. Вот и все. Я сейчас перескакиваю, тут меня смотрят и мужчины, и женщины. Когда вы выбираете мужиков, вы должны смотреть на их слова, на их поведение, на их действия. Если он вас тащит сразу в постель, при этом ничего не дал, бегите. Если он только говорит и не делает, бегите. Если у него куча претензий, бегите, не останавливайтесь, ищите дальше. Вам нужен всем мужчина. Тот, который действует, который починит вам розетки, сделает что-то в доме, который позаботится о том, чтобы вы были счастливы, о том, чтобы у вас все было хорошо, а не развлекушки. А развлекушки, девочки, это наша обязанность. Мы должны мотивировать мужика работать, делать действия. Это сила, мочь делать. Делать вклад с пользой в эту жизнь. И устраивать досуг не мужик должен быть. А что ты меня никуда не возишь? А что ты никуда не можешь придумать? Это вы должны придумать и сказать. Так, дорогой, вот у нас горы на этой неделе будут, а вот туда я на лыжи хочу тебя свозить, а вот здесь вот мы вот так должны отдохнуть. Женщина должна расслаблять мужчину, давать ему отдых, давать ему комфорт, давать ему развлечения, а вы как женщина должны тоже что-то отдавать, а не только хотеть денег и при этом еще и развлекай. У вас вообще кони, люди, все смешалось. Мужчина это действие, а женщина это дарить комфорт и любовь и развлекать, понимаете? Бабы хотят, чтобы мужики развлекали, а мужики думают, раз я тебя развлек. Значит, я что-то для тебя сделал. Вот неправильная позиция. А, на сайте знакомств, когда вы четко напишите, кто вам нужен, сделайте фильтр четкий, без претензий. А то, что мне нравится, когда мужчины делают, когда мужчины действуют, когда они там мало говорят, мне нравятся мужчины, которые там любят путешествовать там или еще что-то, то есть обрисуйте портрет мужчины, которого вы ищете, да, такого вы и встретите. Но когда вы ничего не пишете, кого вы ищете, будут писать естественно все подряд, и вы просто устанете выбирать. Я на курсе бесплатном своем часто публикую всякие штуки, которые я могу делать для людей. И вот буквально вчера я написала там пост, что я могу разбирать ваши анкеты психологические, да, и помочь с выбором, с выбором, чтобы вы видели, какой мужчина там токсичный, тиран или, или женщина, да с претензиями там, или еще что-то, чтобы вы их там всех влево свайпали, да, а те, кто действительно хорошо что-то написал, да, вправо. Вот, То есть э обращайтесь, я могу сделать психологический разбор, да, вашей анкеты и помочь с выбором, на что вы должны обращать внимание. Да? Если он тиран или жертва, или все ему должны, или он вечно с претензиями, то не надо останавливаться возле таких. Если вы хотите найти себе мужчину, вы должны знать, да, чего вы хотите. Это хотя бы в первую очередь. Вот Что вам нужно? Вот вы это тоже должны знать, потому что вы должны это говорить мужчине, что вам нужно. Не я для тебя сделал, отвез тебя покушать в ресторан, да? а я тебе сделал действительно, что тебе нужно. Например, у вас неоплаченная коммуналка. Нахрена вам этот ресторан, развлекать его? Пускай он домой купит продукты и спросит вас, не нужна ли помощь по дому или там заплатить за вашу коммуналку. Вот это вот он для, для вас сделал, не для себя, для вас. И когда он это для вас сделал, вы можете уже видеть, что это мужик, можно строить с ним какие-то отношения. А ходить вот так вот, когда вас разводят вообще жестко. Ну, я же тебя в ресторан свозил, поехали, дорогая, ночь проведем. Вообще шикарно просто. Он еще и развлекся за вас счет, вы его развлекли. Он сам кайфанул. Для себя это все сделал. А вы еще потом ему и должны. Прикиньте, как круто, получается. Каждый делает все для себя. Никто для вас ничего не делает. И вы должны понимать и разговаривать, да, что вам действительно нужно, и говорить об этом мужчине. А, так. Ну и не останавливаться у тех, кто не готов, вообще не готов ничего делать для вас. Зачем вам такой? Не останавливайтесь с людьми, кто женат. Не останавливайтесь с тем, кому нужно погулять и так далее. А, мы сами балуем мужиков и воспитываем их инфантильными. Такими. Поэтому обращайтесь, я помогу вам составить анкету для того, чтобы к вам пришел именно тот мужчина, которого вы хотите. Коротко, емко и информативно. И покажу, как выбирать их хотя бы. Выбирать мужиков, а не баб в мужском теле. Это первое. Во-вторых, вам нужно учиться тоже отдавать свою женскую энергию и понимать, да, что вы должны дать мужчине. Потому что почему-то все мужчины считают, что они что-то делают за женщин, хотя они ни хрена ничего не делают. И при этом корят всех бабы говорят, «А что ты делаешь для меня? Что ты можешь? У тебя кроме там между ног что-то, больше ничего нет, ты больше ничего не можешь дать, кроме секса». Они так думают. Мужики, без женской энергии вы далеко не уедете. И женщины тоже не понимают, что мужчинам давать. Они думают, что они дали им секс, и этого достаточно. Не, нифига. Это недостаточно. Короче, в две крайности женщины входят. Они ничего не берут и все дают. Мужчины не понимают что должна дать женщина, и не понимает, что они должны давать. Короче, вообще все смешалось, кони, люди. Так, это про мужчину с женщиной. Про отношения. Если э, нужно написать, разобрать... Э, сейчас магическую таблетку делаю. Если нужно пом помочь новой установке, э, чтобы вы себе в голову воткнули... Там, им следовали. Обращайтесь, я сейчас делаю за 900 рублей очень классную личную книжку для чтения каждому по его запросу, по его проблеме. Так, это была минутка рекламы. Сейчас я тему хотела третью раскрыть, третий вопрос, которым большинство ко мне пришли, это женские болезни. И, и хотела рассказать немного про... Физический мир, да, и про психосоматику, и про энергию. Мы с вами творцы, и весь этот мир, который мы видим вокруг себя, мы творим своим мышлением. Подумали, подсознательно приняли решение. Эти решения наш ум принимает, дает сигнал, и мы действуем на автоматическом уровне и от наших действий мы во внешнем мире получаем то, что получаем, то есть мышление, решение, действия мы получаем то, что получаем, мы творим все сами причина в нас причина психосоматики любых болезней причина психосоматики любых проблем причина в том, что мы имеем это в нашем мышлении. Это я уже много-много-много-много раз говорила. Но смотрите, у нас физическое тело и физический мир, в котором мы живем. Да, мы его создаем своим мышлением, но мы своим мышлением создаем э, такую реальность физическую, которая действует на физический мир. Мы создаем своим мышлением условия которые уже проявляются вовне да, и влияют на нас. То есть мы создаем условия. Влияет, конечно же, на физический мир только физическое. Допустим, вы упали с высоты и поломали себе ногу. Что это? На поломку ноги и то, что вы упали воздействовал в физический мир можно так сказать виновата высота то есть физический мир повлиял высота то есть вы упали с высоты вы залезли на эту высоту и упали с нее вот и поэтому поломали ногу то есть благодаря тому что в физическом мире есть эта высота вы упали Физический мир повлиял на ваше физическое тело. Но залезть на эту высоту — ваше решение, ваши действия. первопричина причина — в голове залезть на эту высоту и упасть в неё. Но для того, чтобы этот ментальный мир перерос физически, вам нужно создать условия, высоту. То есть не ваше мышление повлияло на то, что вы ногу сломали, а высота, понимаете, физический мир. Без этой высоты вы бы не смогли это, это бы сделать, да? вы не смогли бы сломать ногу, вы не смогли бы упасть. Вам сначала нужно создать в физическом мире условия. Условия создали, и потом своим решением пришли и упали. Ваши действия привели вас ногами туда, чтобы вы упали. На ровном месте вы упасть не можете. Вы сначала создали условия для того, чтобы увидеть, что в вашей голове. То есть мы, Творцы, себя познаем через физический мир. Вы упали и сломали ногу для того, чтобы увидеть, что в вашей голове, какие мысли вас туда привели. То есть... Психосоматика ⁇ это первичная. Физический мир уже в реальности нам дает последствия. То же самое с едой, которую вы все время отрицаете. Я же творец, я же могу есть все, что я хочу. Вы своим мышлением создаете условия, яд. И своими действиями его туда впихиваете. Понимаете? А организм все время пытается очиститься, очиститься, очиститься. Все ваши опухоли, все ваши женские болезни. Вот у меня с молочницей пришло 6 человек. С кистами, молочницей, по-женски там кисты, опухоли, там что еще. Не знаю, там много было болячек. Ваша ментальная, физическая ой, ваше ментальное тело показывает то, что вы убиваете себя, то есть ваше желание любить себя. То есть женская энергия проявляется женскими болячками. Это не любовь к себе. По психосоматике, если вы почитаете там кого, Луизу Хей, кого еще, у них у всех написано, что женские болезни — это не любовь к себе. Любовь к себе ⁇ это не только ментальное тело, это и физическое тело. То есть вы не любите свое физическое тело. И чтобы показать это, вам нужно создать условия, где вы будете убивать свое физическое тело на физическом уровне. Любить себя ⁇ это не только идти по своим желаниям, это еще и забота о себе. А забота о себе ⁇ это не только чтобы у меня было все хорошо, я был счастливый. Это еще и о физическом теле забота. И когда тело наше получает куча яда, а мы его в себя впихиваем просто бесконечно, оно пытается очиститься. И молочница это просто то, что ваш кишечник не, не может переварить, то, что вам не нужно. Это просто очищение. Он включает очищение, как и, в принципе, любые болезни. Если вы перестанете есть, допустим, синтетический белый сахар, вареную еду, слизь, да, которая скапливается в кишечнике, у вас не будет молочницы. И вы этого никак не понимаете, вы отрицаете. То, что вы едите, это типа... Ну, я же творец, на меня не может физический мир воздействовать. Еще как может. Физический мир на вас воздействует всегда. Но вы создаете его, чтобы показать себя, как вы себя не любите. Да, что вы все пихаете, лезете на высоту, чтобы оттуда упасть и сломать ногу. Там пьете, курите, там еще что-то делаете. Блин, хотела динамично рассказать, и как-то вот у меня эта тема с едой. Прям подбешивает. <связывает> Никто не понимает, что убивает свое физическое тело. Я не знаю, как вам это объяснить. Все считают, что то, что мы едим, это типа нормально. И я не понимаю, как это до вас вообще донести. Если вы начнете есть то, что дано нам природой, и перестанете есть то, что нас убивает. А, а... мы себе показываем, что наш. Мир пытается нас ну, там, убить, чтобы мы больные были в фарму, тут пищепром кормили, да, работали на свое здоровье. То есть есть некие люди, управленцы да, этого мира, которые хотят, чтобы люди были как рабы, без мозгов, без мозгов больные, да, и работали, а у них были все деньги а мы только существовали. Это отражение того, что наш ум, то есть люди, которые управляют да, в физическом мире, это отражение нашей головы, наших мозгов. То есть в наших мозгах мы отдали бразды правления нашим мозгам, да, и не живем нашими чувствами, нашим сердцем. Мы не понимаем, где наше желание, где, наш, где не наше желание, да, и уму отдали бразды правления. Просто мир это как бы сигналит нам. Все эти войны, что мы в голове свою войну сами с собой ведем. Вот это рабство, в которое все время нас пытается правительство впихнуть, потому что мы рабы сам, самих себя и своего ума. Вот. Нелли, здравствуй. Если человек на уровне сознания, что я разделяю, что мне плохо или хорошо, я хочу и ем все во благо. Да ничего вам не во благо. А почему вы не отрезаете руку себе? Потому что вам это не во благо. А почему вы едите яд и считаете, что это во благо? Это не во благо. Вы имеете куча болезней, и до сих пор, потому что у вас когнитивный диссонанс. Блин, телефон сел. Вы понимаете, что вы себя убиваете? Понимаете. Но будете доказывать это? Себе, что я могу есть все, что я хочу. Вы можете есть все, что вы хотите, безусловно. Но тогда не корите себя, почему вы больной. Кушайте, кушайте, пускай организм убивается, а вы себя обманываете. Я могу есть то, что мне нравится. Смотрите. Вам кажется, что то, что вы едите, вам нравится, на самом деле э, вам это не нравится. Вы не себя кормите, а вашу микрофлору. Там миллиарды особей, чужих, да, которые через гуморальную систему вами управляют. И все токсичные мысли это тоже не ваши. Точно так же, как и то, что вы хотите есть. Это не ваше желание. Вы выдаете действительное, вернее, как это правильно сказать. забыла фразу, вы обманываете себя, что это ваше желание, но это не ваше желание, это зависимость и зомбирование. Вам кажется, что я хочу есть яд, но если он вас убивает, это действительно желание вашей души убивать себя или нет? Желаемое за действительное, да, спасибо. Вы выдаете желаемое за действительное, да? Все написали. Спасибо, спасибо большое, вот что. Значит, в моменте меня слушаете, я прям рада очень. Э, Наше желание очень легко отличить от не наших желаний. Очень легко в каждом эфире об этом рассказываю. Все посты про это пишу. Если это дает мне жизнь, если это дает мне пользу, если это дает мне энергию, это мое желание. Потому что жизнь — это воплощение моих желаний. Жизнь — это движение, жизнь — это рост. Жизнь — это когда мы не умираем, а живем. Если наши желания нас убивают, не дают нам пользу, если они отнимают нашу энергию, сокращают нашу жизнь, дают нам болячки и так далее, это разве наше желание? У нас единственное желание — быть счастливым, здоровым, испытывать счастье здесь сейчас, любовь и жить, наслаждаясь этой жизнью. Это вот наше желание. Все, что отбирает у нас жизнь, это желание не наше. Этими желаниями, э, нами руководят совершенно другие другие паразиты, другие люди и микрофлора, которая это не наши чуждые вообще паразиты. Почему в нашем мире информация настолько искажена, вы даже не представляете. Типа в учебниках написано «микрофлора полезная хрень симбиотная, которая в нас живет, помогает переваривать». Наш организм ни желудок, ни кишечник ничего не переваривает. Переваривает микрофлора. Мы научились симбиотно жить, взаимодействовать. Мы их кормим, мы их кормим. Нам для тела еда не нужна. Мы их кормим. Они нам переваривают эту пищу и дают взамен мнимое счастье, отбирая у нас энергию, мнимое счастье, что мы вкинули в себя еду, и ресурсы все потратили на то, чтобы как-то вычистить и вывести эти токсины, грязь, хрень всякую, слизь, которую мы сжираем. И мы типа счастливы, потому что когда э, наш мозг занят выводом этой гадости из организма, у нас отключаются мозги, а нет мозгов — нет проблем. И мы думаем, что мы счастливы. Потому что в это время мы думать не можем. Нам, в принципе, эта микрофлора не нужна, эти паразиты чужие, если мы не будем есть. Все эти учебники, биология, фарма, там, я не знаю, пищепром, рецепты, там, что нам еда нужна, без еды мы умрем. Это программы для того, чтобы вами управлять как стадом, чтобы вы не могли ни о чем думать и тратили энергию только, чтобы выводить мусор, в который вы все опихаете и кормить эту микрофлору. Вы можете есть, если вы хотите, да, только то, что очень быстро, очень быстро переваривается и выходит само, да. Это все такое вот легкое и природное. То, что вы едите химическое, и то, что вы едите тяжелое, жирное, жареное, вареное, там нет ни витаминов. И всю синтетику в БАДах, витаминах вы считаете, что это витамины, но на самом деле там ничего нету, Это химия, убивающая систему вашего опознавания. То есть вы просто чувства убиваете. Любой химозы, которую вы в себя сжираете, поэтому не чувствуете боль, не чувствуете, что вы болеете. Вы просто отключаете рецепторы организма, чтобы не чувствовать. Нам все время заглушают сигналы тела. Фарма это бизнес, пищепром это бизнес. На вас делают деньги, чтобы вы просто работали. Природная, которое не нужно готовить. Да, все верно. Если вы едите все виды семян, можете их замачивать, их варить не надо. Я все виды семян покупаю, замачиваю, проращиваю. Они в банке постоят пару дней, там ростки в блендере, и прекрасно. Я не сливаю энергию на то, чтобы вывести всю хрень из организма. Поэтому у меня всегда много энергии. А если у меня есть энергия, у меня есть деньги, исполняются все мои желания. Когда вы кушаете, у вас нет желаний, у вас нет энергии. У вас нет денег, у вас нет силы воли что-то делать, вам лень, у вас апатия. Причина в еде. А еда — это просто фактор того, чтобы показать, что вы себя не любите. Вы не делаете то, чтобы сохранять вашу энергию, умножать, и получать. Вы делаете ровно только то, чтобы эту энергию максимально слить, которую вы хоть по крупиночке собрали. И все. Как это вам еще объяснить? Как еще вам объяснить? Давайте вопросы. Вот когда вы вопросы задаете, по идее, у меня прям поток идет, что вам ответить. Я, я уже не знаю, сколько про эту еду можно уже говорить. Э, помимо того, что ваш организм все время пытается вывести этот мусор, да, он в полной мере очиститься не может. Сил, энергии маловато для этого. У вас все это скапливается. У вас все это скапливается. И все любые опухоли, которые у вас есть, начиная от невинной кисты там или еще что-то, это просто свалки мусора токсичного, да, который организм не может вывести. Он все время у вас в процессе очищения бесконечного. Вы всю энергию туда, туда, туда. Потому что вы... Считаете, что желание жрать это ваше желание, это не ваше желание. Если это вас убивает, то это не может быть вашим желанием никак. Я люблю покушать, потому что еще многие программы, с которыми я родилась, которые у меня есть, да, не позволяют мне совершенно ничего не есть, потому что еще микрофлора живет и требует жрачки. Поэтому я минимизировала да, свое питание, и питая его ровно тем, что быстро выводится и не требует энергии на вывод организма. Курс по питанию, вот мне буквально три дня назад моя помощница Кристина сказала сделать. Короче, я буду делать. У меня сейчас марафон «Проработать ваши долги». Я хочу лайтовый такой вот, прям очень легкий сделать и очень понятный, где мы будем с вами на видео обсуждать, разговаривать, и все ваши затыки, шаблоны с этим проработать. Он, напомню, будет в начале октября, где-то после 5-го, ой, октября, ноября, 5 -го, 10 -го. Затем у меня самый большой запрос по поводу отношений. Почему нет мужика, либо есть... Но я его не хочу, и он ничего не делает. Он лежит на диване. Как мне его мотивировать, да? И как это вообще все исправить? Как раскачать свою женскую энергию? Как стать легкой, как стать счастливой, радостной и для того, чтобы мужчина этой энергией подпитался да и смог вам уже этого мамонта наконец-то дать, которого вы хотите. Но у него нет желания, потому что вы в нем этого желания не возбуждаете вообще, потому что вы себя вообще не любите, загнали в непонятно куда. Вот И следующий после э, марафона долгов у меня будет марафон э, по поводу отношений. И следующий... Это получается уже в конце ноября, в начале декабря я буду питание делать, потому что это, ну, блин, на еде завязана вся наша жизнь. Мы с помощью еды с вами закрываем наши проблемы. Все проблемы придумывает ум. Посмотрите мое видео, почитайте книжку работы с шаблонами мышления. Я там все про ум рассказала. Почему он это делает? Для чего? И что у нас проблем-то на самом деле нет. Их придумывает ум, и мы идем решать эти проблемы, которых нет, и они бы сами решились бы. Но уму надо постоянно, блин, их решать. Почему это надо решать? Вот я в книжке написала, Видяху, посмотрите, вот есть там, по-моему, 3, 5, 6 глава, я даже шестой главы дочитала, вот почему наш ум это делает, как он создает проблемы. Мы не хотим решать проблемы, потому что у нас на это нет энергии. У нас нет энергии, потому что мы ее сожра... сожрали в еде. Когда мы поели, мы получили мнимое... мнимую радость. Да? Еда украла радость. У меня еще пост такой был блин, года три назад. Мы счастливы после еды, мы хотим поесть, и поэтому мы типа, от еды получаем радость. Почему? Потому что, когда мы эту химическую еду сожрали, наш мозг отключается. А когда он ни о чем не думает, мы можем расслабиться. А когда мы расслаблены, у нас нет проблем. То есть мы не думаем о проблемах. Поэтому мы, нам кажется, что нам хорошо, но энергии как не было, так и нет. А радость это физиологическая тема, когда дофамин у нас скачет, когда мы его чувствуем, когда нам кайфово. Радость она приходит не от того, что мы пожирали, а от того, что мы что-то сделали. Потому что радость — это сигнал наполнения энергии. Радость — это сигнал наполнения энергии. Еще раз говорю. Тело нам просто подсказывает, что сейчас вы генерируете энергию. Где мы можем генерировать энергию? Только в действиях. Только в действиях. А вы думаете, что вы радуетесь от еды, радуетесь от сигареты, радуетесь от алкоголя, радуетесь от каких-то еще там вещей. Но вы себя обманываете, там нет радости, это не та радость, эйфории, -э -э -э -э -э которую вы хотите испытывать. Потому что там нет энергии. Настоящая радость, где вы счастливы, это когда вы генерируете энергию. Когда вы пожрали, вы энергию не сгенерировали. Где там радость? Не обманывайте себя. Вы просто отключили мозги, и поэтому ни о чем не думаете. И, ну, раз нет проблем, значит все хорошо. То есть вы себя обманываете. Эйфорию можно получить только от действий. Когда вы свое желание идете... Эту энергию в физический мир перетаскиваете. И вы кайфуете от того, что ваше желание сбывается, потому что вы это делаете, вы в творчеством заняты своим проявлением. То есть это называется жизнь. Вы живете, вы желание реализуете своими действиями. Вот тогда у вас есть радость. То есть вы генерируете энергию для следующих, последующих шагов, воплощаете все свои желания. Вот это радость. Когда вы говорите «я люблю и радуюсь, когда я жру», то я вас поздравляю, вы дебил. <св> Потому что, блин, <св> радость — это только когда вы наполняетесь энергией. Если еда вам сливает энергию, не обманывайте, это не радость. Это уход в омёпное состояние, где вы просто отключаетесь и ничего не можете думать, придумывать, еще что-то. И у вас нет сил после еды никогда что-то делать. Надо развивать мозги, читать, учить иностранные языки. И это все надо. Если вам это надо, то, конечно, воплощайте эти ваши желания, если вам нужно. Банально, банально. У вас нет денег купить себе платье и пойти в нем, как бабочка по улице, наслаждаясь этой классной погодой только потому, что вы поели токсичную еду, слили энергию, у вас нет денег. Деньги — это энергия, потому что вы поели. У вас проблемы из-за еды, у вас болезни из-за еды, потому что вы просто отключили себе мозги из-за БАДов, которые вы принимаете химические, из-за витаминов химических, которые вы принимаете, из-за зомбоящика и той информации, которую вы принимаете. Дело в том, что еда для нас — это источник информации, а не микро-макроэлементов. Саму вот эту еду, которую вы сожрали, едят чужики, микрофлора, да? паразиты. А вы, как человек, получаете информацию. Вот, например, если вы едите мясо, вы получаете э, информацию какую? Какую? Как вы думаете? Вы получаете страхи, стресс, панические атаки, куча, куча всего деструктивного, потому что когда животного убивают, он испытывает офигенные страхи, и животное чувствует заранее, что его убьют, там уже за неделю знает, там за месяц не знаю, он живет всю жизнь в страхе. Вы я не ем мясо, потому что мне вот эта токсичная информация нафиг не нужна. И плюс оно мне не нравится, потому что я, когда я провела эксперимент, там уже года два назад, да, закрыв глаза, кушала неделю закрытыми глазами, медленно, пережевывая, пытаясь понять, нравится мне вкус, нравится ли мне запах, я поняла, что мне этого ничего не нравится. Но я никогда этого не замечала, потому что я ем на ходу, Мои мозги заняты другим, и я не понимаю, что я ем. Мне лишь бы вкинуть в себя и заполнить ту пустоту, которая во мне есть. Мы живем для того, чтобы заесть свои проблемы, чтобы о них не думать. И плюс мы живем для того, чтобы получить радость, а мы ее не получаем. Мы искусственно заменяем радость на ничего не думание. И чтобы заткнуть пустоту тех чувств, которых нам не хватает. Поэтому мы тоже заедаем их едой. Это просто наркота с помощью которой вами управляют. Вы жертвы, которыми управляют. Вы курите, потому что вами хотят управлять. Вы пьете, потому что вы просто как, в стадо, как стадо, как корова, которую доет. И вы не хотите проснуться и понять, что вы можете творить этот мир, как вы хотите, исполнять свои желания, что вы можете генерировать энергию, что вы можете ее получать, что вы можете сотворять все, что вам хочется, вы можете там, притягивать все, что вы хотите. Вы все это можете, но есть те, есть те, которых мы создали, чтобы нам показать, что ум нами управляет, которые в физическом мире, да, наше правительство, они управляют нами. Когда вы проснетесь, это осознаете, да, что вы отдали бразды правления уму, а в физическом мире другим людям. И слепо в это ведетесь и говорите: мне надо есть все. Мне бабушка всю жизнь говорила: можно есть все по чуть-чуть. Все эти микро-макроэлементы, вареная еда, жареная, жирная. Если я это хочу, это мои желания. Это да ни хера, это не ваше желание. Вот У бабушки у моей отрезали, блин, половину органов, там внутри всякие трубки, понимаете? Она какого из живет уже, там не один десяток лет и ест до сих пор все и считает, что это ее желание. Нет, это не ее желание. Если ее это убивает, это разве может быть ее желание? Нет. То есть надо бросить пить, жрать и все более-менее наладится? Ну, конечно. Когда вы Начнете любить себя, у вас будет энергия. Все дело в проблеме любви к себе. То есть вы не обращаете на себя внимание, не обращаете на свои чувства внимания, на то, что вы хотите, на то, что вы не хотите. Вы не разделяете чужие желания, вы живете по чужим желаниям. Вы не понимаете, где ваши, которые приносят пользу, и энергию, а где не ваши, где вы сливаетесь и тратите свою жизнь впустую, да, и сливаете свою энергию. Вы не разбираетесь в этом, потому что вы не обращаете внимание на себя, что вы хотите. И не анализируйте, а это то, что я сейчас буду делать, вообще пользу приносит? Вы хоть раз себя спрашивали перед каждым своим действием, пожрать, выпить, побухать, там я не знаю еще что-то, неважно, перед любой отговоркой себя или каким-то действием, вы себя спрашивали, это вообще мне полезно или нет? Мне это дает энергию или нет? Это будет меня радовать? Я счастлив от этого, от того, что я делаю? Вы из себя не спрашиваете? А мое тело сейчас убивается или нет? Если я хочу сегодня сделать физические упражнения, я не сделаю, да, мое тело деревенеет вообще, я могу быть счастлив от того, что у меня больное тело нет. Мы не хотим заботиться ни о теле, ни ментальном, да? ни о физическом. У нас все время критика себя и не делание ничего. Но если вы эту критику пустите в ровное русло, ну, там, в ровное, в правильное русло, то эта критика будет вашим помощником. А когда вы просто критикуете, чтобы себя уничтожить, да, вы себя в минус. Вы все только критикуете и все. И мотивацию убиваете в себе. А когда вы скажете, так, а чего я тело-то свое убиваю? Почему я не забочусь о нем вообще? Я даже не понимаю, что я ем. Мне что дали на полках, то и ем в красочной упаковке. Вы когда-нибудь разбирались вообще? Что вы в себя впих... впихиваете? Мало кто разбирается? Вы считаете, что эти каши-овсянки э, такие полезные, химически обработанные? Э, то, что уже осталось ненужное, вам впихивают, а вы такие рады стараться. Овсянка это полезно, потому что я прочитала это в какой-то книге. И, ну, раз везде в рецептах пишут, что надо овсянку, есть вот эту вот давленную, да, вот овсяные хлопья. Это просто бесполезная слизь, которая взбивает вам кишечник. И у вас потом молочница и куча проблем. Опухоли, болезни там какие-то. И вот все, что вы едите, вы даже не понимаете. Вы. Ну, не разбираетесь, даже и не хотите. Вот вы в жизни пытаетесь разобрать миллиарды вопросов, чего-то учите, учите, учите. А почему бы не поучиться жить, да, почему бы не поучиться заботиться о своем теле, почему бы не поучиться заботиться о своих мозгах, да, почему бы не, не поучиться говорить нет, когда влезают ваши границы, почему бы не поучиться и не узнать, что вы в себя впихиваете. Чем я питаюсь? Да, вот уже пятый вопрос, чем я питаюсь. У меня в сторисах очень много, чем я питаюсь. Я питаюсь только тем, что очень быстро выводится без труда энергозатрат, потому что пока отказаться полностью от еды я не могу. Так как еще микрофлора, которая со мной тусит... Она еще требует еды через гуморальную систему, мною управляет моими желаниями. Я еще пока не могу. У вас есть книга про тело? У меня есть книга про питание и про ментальное, чем мы создаем болезни. Излечить нельзя игнорировать. Там есть и про питание, и про болезни. Почитайте. И еще вторую книгу пройду я начала. Вот, я ее закончу после марафона, потому что я хочу марафон провести, посмотреть еще какие там шаблоны у народа, почему он ест. И почему он не хочет даже подумать, что он ест. Вы думаете, то, что вам продают в рекламе и зарабатывают на вас деньги? Вам полезно? Все эти рецепты, которые вы смотрите, жареные парены, вам полезны? Вы, вы, вы вообще вот хоть раз подумали об этом? Я творец, мне можно все. Ребят, вы создаете условия себя погубить во внешнем мире, чтобы понять, как вы губите себя в мозгах. Тем, что не генерируете энергию, а отбираете ее у себя. И физический мир на нас влияет. Когда вы поработаете с головой и начнете себя любить, уделять себе внимание и время, на себя время, да то вы поймете, что вы больше такое есть даже не, будь, не, не будете хотеть. И вот делать вот такие действия не будете хотеть. Мы э, ментальные установки все, наши программы, шаблоны прорабатываем не для того, чтобы мир поменялся, а для того, чтобы действия в физическом мире делать другие, поменять действия. То есть наши действия завязаны на наших решениях, а решения завязаны на наших ментальных установках, на наших программах. На наших мыслях. То есть то, о чем мы думаем, то и наш ум принимает решение. То решение, которое мы приняли, мы пошли это делать. Это все на автоматическом уровне происходит, потому что осознаем мы всего в секунду мыслей 10. А наш мозг растет со скоростью 400 миллиардов мыслей в секунду. То есть мы все неосознанно делаем. Так, я сбилась, я сбилась. По поводу еды, чем я питаюсь, да, был вопрос. Я питаюсь всем тем, что можно съесть природного в сыром виде, максимально исключив то, что делает пищепром. Никакой тетраупаковки обработаны химически, который настолько, вот просто вы представьте, из чего сделана тетраупаковка, да, сколько там херни, да, с продуктом мы потребляем, никакой тетраупаковки. И продукт не может храниться годами, и там, месяцами свежий, без консервантов. Консерванты эти ваши микрофлора тоже не жрет. Они откладываются у вас в организме и даже практически не выводятся. Они консервируются, можно так сказать, в вашем организме, и вы получаете опухоль, рак, тромбы, ну, любые проблемы. То есть свалки, мусора, они дадут о себе знать. Многие говорят, ну вот я, например, ем все и, не... и здорово. а Некоторые... Ну или почему я болею? Объясняешь им там зайду, вот ты вот сейчас поменя, поменяй питание, да, у тебя организм очистится очень быстро, и ты поймешь, ну, как бы, что у тебя все хорошо. Не, ну другие же жрут, все подряд и, типа все нормально. Рак будет у всех, если бы мы чуть подольше бы жили, просто у всех разный э, метаболизм. У кого-то гены такие, что гены Пети, Саши. Генетика такая, что вы очень быстро можете перерабатывать продукцию, да, которую вы в себя впихиваете. Очень хорошо работает метаболизм ваш. И поэтому ваш рак будет э, позже, чем вы умрете. Ну, вот и все. Если бы мы жили чуть дольше, то мы бы все вообще были бы с опухолями. Все. И у всех были болезни. Но кто-то просто умирает раньше, чем успевает понять, что в организме у него эти свалки мусора организовываются. Вот и все. Рано или поздно все бы увидели бы это. Если человек сейчас здоров и тело никак не транслирует, это не значит, что он здоров, потому что рецепторы химии отключаются. Это как с сигаретой. Когда вы первую затяжку делаете или вы не курите, вы чувствуете этот отвратительный запах, этот вот просто отвратительный вкус. От этой сигареты тошнит, тело сразу показывает первую затяжку, если сделать, некурящий человек, показывает тошноту, головокружение, поднимается давление, поднимается там сахар, поднимается куча всего. Организм начинает срочно-срочно что-то предпринимать и показывать вам сигналом то, что вы яд сожрали, вам плохо, у вас голова кружится. Но когда вы привыкаете к сигарете, вы не чувствуете ни запах, ни головокружение, ни тошноту. Организм понимает то, что все равно бесполезно этим сигналить, вы все равно не будете слушать. Он просто отключает сигнал, и вы просто не видите. В вашем организме все то же самое происходит, и вы просто это сейчас не чувствуете, что у вас головокружение, давление поднялось и так далее. Процессы биохимические у вас там происходят, но вы просто это не чувствуете, потому что организм, Отключил чувствительность вашу. Отключил рецепторы. То же самое с едой. Вы хотите там миллиарды кетчупа, майонеза и так далее там перченое, соленое, кислое то, что ваш организм вообще не хочет. Он просто к этому привык, и отключил рецепторы и не чувствует. У вас чувствительность просто настолько уровень низкий. Вы не понимаете, что вы едите. Блин, час уже прошел, опять отключается. Что я ем? Я ем все живое, все, что растет, все, что не нужно готовить. На сыроедении на фруктах на овощах я не вывезу, как и любой фруктоед, сыроед, он рано или поздно возвращается. Надо каши еще есть все. Я замачиваю на ночь все семена вообще какие только бывают, не обработаны в шелухе. И они прорастают, и я их ем. Я делаю из них в блендере кашу. Сейчас мне нравится в последнее время на зеленой гречке. Я просто в нее влюбилась. Я просто покупаю зеленую гречку. Не коричневую, которая уже обжаренная и там просто слизь от нее. Вот. Нет, зеленую живую гречку настояла на ночь. Все, утром в блендере ее. И смешиваю ее с любыми овощами и фруктами. Делаю и сладкие десерты, и такие вот. Такая мне еда нравится. Я поела, и я не чувствую слива сил. Во мне энергии столько, сколько это. Утром поела, я до вечера вообще есть. Ничего не хочу. И мне хочется делать. мне нет лени. Я не могу лежать вот 5 секунд даже на кровати. Потому что, блин, я никуда не слилась. А вы поели? И посмотрите, что вам вообще ничего не хочется делать. Так, у меня 40 секунд осталось. И надо успеть отключиться и сохранить эфир. Так что все, три марафона буду делать. Сейчас заказывайте у меня разбор, 900 рублей я делаю. Очень крутой, просто очень. Почитайте отзывы. Все, целую. Пока.